Всем-всем-всем привет, с вами как всегда SkynsTV, TV. я очень рад, что вы со мной. А для тех, кто до сих пор не подписался, я рекомендую оформить подписку и нажать на колокольчик, и после этого наслаждаться просмотром видео. Сегодня мы узнаем, жил ли на самом деле гениальный и успешный детектив, которого мы знаем как Шерлок Холмс. Возможно, что кто-то из вас еще не знает этого известного во всем мире английского сыщика, который мог раскрыть самые загадочные и запутанные преступления. Но благодаря этому видео или же, когда подрастете, обязательно узнайте, ведь о его необыкновенных способностях написаны десятки рассказов и повести. Он стал героем множества кинофильмов. В Лондоне на бейкер стрит есть дом, на котором висит мемориальная доска. Она оповещает прохожих, что в этом доме с 1881 по 1903 год жил и работал знаменитый сыщик Шерлок Холмс. И в то время многие люди до сих пор спрашивают, жил ли на самом деле Шерлок Холмс. Они не напрасно задают такой вопрос, потому что, несмотря на вывеску, такого человека на самом деле не было. Шерлока Холмса придумал не менее известный английский писатель Артур Конан Дуэль, так что знаменитый Шерлок Холмс только литературный герой, необыкновенным способностям которого посвящены многие произведения писателя. Говорят, правда, что писатель Артур Конан Дуэль и сам был немножко Шерлоком Холмсом, то есть был очень наблюдательным человеком и умел разгадывать самые сложные загадки, которые таятся в преступлениях. К нему даже обращались за помощью лондонская полиция, а также египетское и китайское правительство, с просьбами помочь распутать некоторые загадочные преступления. И он блестящийся этим справлялся. Но чаще всего писатель занимался разгадками преступлений, которые сам же и придумывал в своих книгах. Только в них он действовал под именем знаменитого сыщика Шерлока Холмса. Артур Конан Дойл стал знаменитым благодаря своему герою Шерлоку Холмсу. Многие соседи и жители Лондона, которые знали писателя, часто и самого его назвали именем придуманного им героя. «Здравствуйте, мистер Шерлок Холмс», — говорили они, когда встречались на улице с Артуром Конан Дойлом.